Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. Сделал вам небольшой вброс по бирже Probit. Хорошая биржа, которой я сам пользуюсь. Что мне здесь нравится? Мне нравятся здесь такие моменты, то что во-первых здесь максимально быстро, как они говорят, в самой быстрой в мире способность на полтора миллиона одинаковых заказов в секунду. Ну, не знаю, с этим можно еще поспорить, Конечно. Но что мне больше всего нравится, это у нас 95% активов на холодном кошельке. Это говорит о чем? Что у них, опять же, сверхсекретный ключ. И в случае чего, денежки ваши с биржи никуда не пропадут. Потому что, опять же, 95% на холодном кошельке. Это раз. Второе. Здесь очень много залезти на монет очень много торговых пар идет и также здесь еще мне нравится такая вот темка как эксклюзив в которой можно будет посмотреть новые проекты которые заплатили денег которые добавились на данную биржу чтобы работать с известными скажем так парами такими как биткоин, эфириум и USDT в общем по партнерам, здесь само собой, думаю, про данную биржу многие уже все знают. А, упоминается в разных изданиях, то есть ICO Bench, и CoinGecko и тому подобное. Эта биржа давно уже на плаву, они все знают, ну конечно, с каждым разом все больше и больше развивается и эволюционирует. Здесь также много а, торговых скажем так, соревнований проходит с хорошими призами тех кто у нас хорошие трейдеры могут попробовать и на данной бирже поднять хорошую сумму денег. А, в плане эксклюзива то что когда листится монета они создают для людей которые зарегистрированы на бирже пробит, которые торгуют, хорошие дисконты делают, в, в видите до 50%. То есть а, начинается присел данной монеты а, через 3 дня, 10 часов. О чем говорит? И что мы еще возьмем их по скидке в 50%. То есть, если вы проверили проект, который будет здесь в эксклюзиве, вы его изучили, вам он понравился, вы можете купить данные монетки, там, токены с этого проекта по хорошей скидке. И это говорит о том, что когда закончится пресел, данный проект сразу же будет на данной бирже залистен и никуда ваши средства не, не пропадут, то есть вы сможете потом дальше торговать данной монетой, которую вы купили, ждать роста курса, либо я не знаю, по как-то там на позициях зарабатывать, поднимать на взлетах и на падениях. Но тем не менее это хорошая, скажем такая темка эксклюзив. А, и что мне еще нравится, это реферальная программа. Здесь могут быть бонусы до 30 процентов от торговой комиссии то есть вы сами знаете когда допустим покупаете какой-нибудь актив там продаете у вас взимается небольшая комиссия но если по вашей ссылке были приглашены друзья там еще где-то вы ее развиваете и люди по вашей ссылке потом дальше занимаются и торгуют вы будете получать от 10 до 30 процентов с каждой их комиссии с тем, как с каждой сделки капает комиссия, бабки будут налетать очень-очень быстро. И вы сможете поднять хорошие деньги. То есть, либо по реферальному коду, либо по реферальной ссылке кто-то переходит, регистрируется. Здесь вы потом увидите количество людей, которые перешли, зарегистрировались. И вы увидите сумму, которую вы получили. То есть, даже если вы не трейдер, вы можете раскрутить свой аккаунт. И зарабатывать деньги и получать пассивный доход насколько этот доход будет большой или или очень большой <laughs> или скажем так слабенький все зависит от вас так что ребята мой совет либо залетаем по рефералке работаем или же не знаю кто для себя просто будет использовать данную бирже не знаю я этой бирже пользуюсь мне в принципе все нравится все устраивает и приятные бонусы, как я говорил, типа как а, проекты во вкладке эксклюзив. Можно будет покупать с хорошей скидкой. В принципе по бирже она ничем не отличается там, от других э, бирж. Очень много пар, там допустим Waves BTC, Digibyte BTC. Все просто. Выставил ордер, нажал купить, купил. Нажал продать, продал. Все, ничего сложного нет. Максимально Просто. Приятный интерфейс, на глаза не давит. Если правильно этим всем пользоваться, вы можете для себя заработать хорошие деньги. В общем, такой небольшой вброс по бирже Probit был для вас сделан. Это те сервисы, которыми я пользуюсь. Я вам потом еще пару сервисов скину, которые максимально простые и удобные в использовании. Все опять же по просьбам людей в комментариях я замечал, спрашивали. Ладно, ребята, на этом у меня все. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профитов, всем пока.